«Газель Next окончательно примерила новый двигатель. Прежде гамма состояла из двух моторов: дизельного Каменза и бензинового Эватека. Плюс небольшими партиями из заводских ворот выходили машины, оборудованные двухлитровым турбодизелем Volkswagen. Теперь Эватеков, который делает ульяновский моторный завод, два.